И всем привет, меня зовут Макс Рис, и мы поговорим про бизнес-идеи. Итак, давайте по-быстрому начнем. У меня сейчас некоторые мысли есть на поводу этого. Например, сейчас уже 21 век. Возможно, вы позже это смотрите. И, скорее всего, бизнес-идея, это будет лучше про криптовалюту. Ну, как я знаю, если в будущем будет много ну, а конкуренции. Наверное, первым делом нужно сначала изучить это все дело включается в себя бизнес-идея, это, ну, например, видеоблогер. В будущем их, скорее всего, будет много. Чем раньше вы начнете, тем лучше. Насчет криптовалюты бизнес, я сейчас сидел про бизнес, да. Вот, вы можете инвестировать это все дело, если у вас есть какой-то капитал, например, создать какой-то канал, это первый случай в виде блогерства, создать канал, вести хотя бы один канал, а какую-то тематику, брать, не все сразу, потому что бывают такие взлеты и падения, по большему счету много падений будет потом уже. Ну или просто на Тоже такой логичная тема. Может потом сначала это все изучить. Но если вы не хотите это все изучать, и а хотите, чтобы это все на автомате пришло, то делайте вот так. Значит, ставите канал. Э, вылаживайте ролик каждую неделю хотя бы. Примерно. Можно каждые три дня, два дня. Ну, если будете вылаживать каждые два месяца, мне там аналитика падает. Но ну, если у вас это хороший контент, то в принципе это будет лучше, но это в долгий период тем самым занимается это все дело. Можете посмотреть мой пример на каком-то ролике. Этот ролик на каком-то канале, он ведется как запасной и тест. Я хочу узнать, будет ли YouTube в два раза больше не рекомендовать но Этого редко, но бывает рекомендуют, задай там еще запасное, вдруг если заблокируют, меня уже заблокировал то, что я спамил там, я знал об этом, хотел просто быстрых просмотров без вложений, и да, получал ее и зарабатывал, на этом можно заработать еще, я думаю вы должны быть в курсе когда смотрите сейчас рекламу наверное если у него есть еще подписчиков монетизация как-то проверить тяжело он должен сам сказать да? еще над доверием. ну понятно. второе место бинс идея это криптовалюта ведь в будущем много будет конкуренции но в виде блогерства вы знаете это стабильно поэтому она будет доступна поэтому это в первом случае Второе бизнес-идея, это криптовалюта. Покупаете криптовалюту, продаете криптовалюту. Чтобы создать свой бизнес, нужно создать сначала, наверное, влог, посты. Это тоже очень тяжело. Но попробуйте через 5 лет, если вы на долгий срок. Есть одна крутая идея, потом я и скажу. Если вы не хотите ждать так долго. Ну, в следующем ролике продолжим, пока.